Доброго времени суток, дамы и господа! В тот момент, когда мы решили немножечко загириться, когда мы уже сходили в рейд, повешали себе максимальное кд, какое только возможно, убили абсолютно всех боссов, само собой стоит посетить Мифик Плюс. И поиск Плюса может продлиться довольно-таки долго, час, два, три. И есть просто-напросто способ это немножечко ускорить. Можно пользоваться разными аддонами, которые сократят, сузят этот поиск. И я уверен, поиск при установке этой модификации станет чуточку удобнее. Давайте раскрою интерфейс и все абсолютно продемонстрирую. Что нам нужно сделать? Мы открываем заранее собранные группы, мы жмем подземелье, жмем поиск группы, и у нас появляется этот дон. PreMate Group фильтр. Если же он не появился после установки, то нужно галочку нажать и менюшка это появится Функционал адона довольно таки прост Мы можем задать различную фильтрацию с целью того, чтобы нам появлялись только те группы, которые нам интересны К примеру, если рассмотреть мои текущие фильтры, то я ищу группы, в которых 2 и менее дамагера Это удобно, потому что... Какой смысл мне лезть в группу, где уже имеются три дамагера? Смысла нет. Аналогично можно сделать для хила. Лекарь, пишем 0, и нам отобразятся все группы, где нет на текущий момент хила. Удобно? Да, вполне удобно. Также можно сделать поиск по ключу. Но я люблю делать чуточку иначе касательно поиска по ключу. Я, например, беру, сам пишу, квартал, далее пишу циферку. 21, например, и мне отображаются 20, 21, 22 ключи, то есть это функционал стандартного интерфейса. Если же мы хотим сделать иначе, если мы хотим сделать через аддон и показать только квартал звезд, то мы пишем cos по-английски, court of stars. Нам отобразится только квартал звезд, а если мы напишем циферку, то получается... Ошибка. Окей, надо немножко изучить функционал. Хорошо. Какой еще есть довольно-таки интересный функционал? Можем написать значение NOT. Таким образом, мы не будем видеть кварталы звезд. К примеру, вот он в текущий момент имеется. А в текущий момент мы не видим ни одного квартала звезд. Правильно? Да, по-моему, тут нету ни одного квартала. Прекрасно. Замечательная функция, не правда ли? А если мы здесь пишем еще вот так то еще лучше, функция преобразилась, вау. Также, если мы, например, хотим поиграть с игроками повыше рейтингом, то имеется замечательная галочка, миф плюс рейтинг. Задав, например, хотя бы 2400, мы уже не будем видеть группу этого охотника на демонов. Ее просто нет. Теперь нам отображаются только те группы, в которых лидер имеет 2400 и выше рейтинга. Также, этот аддон показывает, какие находятся классы, в заранее собранной группе, что довольно-таки удобно. Многие люди, заходя на стрим в тот момент, когда я регаю ключики, спрашивают «Вашка это или аддон?» Это аддон «Premate Groups Filter». Скачивайте, устанавливаете, уверен, найдете еще какие-то полезные функции. В целом, самые основные я показал, и я уверен, ваш поиск станет быстрее, надежнее и более результативным он будет. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, также там имеется розыгрыш для вас. До скорого!